Привет! На трубке, как обычно, Антон. Средство передвижения – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Одни катаются на машинах, другие на велосипедах, третьи на метро. А кто-то выбирает свой, уникальный и в то же время эффективный вариант передвижения, выполняющий те же функции. Именно о таких невероятных средствах передвижения сегодня и пойдет речь, поэтому скорее ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и я буду начинать. Поехали! Как-то раз был я в зале, значит, и решил поделать кардио. Ну так, растрясти свой жирок и слегка прийти в себя.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 Часто люди ставят на свою машину, на разные велики или какие-то квадроциклы широкую резину. Большие колеса позволяют совершенно не чувствовать глубокие ямки, отправляться в дальние поездки и в целом более комфортно передвигаться. Этот случай слегка выделяется на фоне остальных, ибо тут колеса ну совсем не такие, как у всех. Переднее простое, а заднее крупное. Со стороны это смотрится так, словно перед нами не велосипед, а какой-то трактор, вот реально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 Кроссовки с роликами – это такая штука, которая вошла в моду еще давным-давно, и никак из нее не выходит. Тогда ею пользовались совершенно все. Потом это стало больше относиться лишь к детям, а теперь мода вновь возвращается и к более старшему поколению. И правда, чего себя ограничивать в таком необычном и в то же время прикольном средстве передвижения? Теперь речь пойдет о новом и необычном гироскутере Юрмал. Вернее, на первый взгляд это транспортное средство похоже на простой гироскутер, но на самом деле все куда более интересно.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 Вот правда, будь у меня такой под боком, я бы каждое утро не ленился и катался на нем по ближайшей реке. Надеюсь, что это не запрещено законом. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Михаил Истомин. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока.